Также попробуйте для звеного действия против боли и воспаления. Идеальное утро. Это проснуться, встать, подосыкать или позавтракать И принять комплимент. По-настоящему важный элемент успешного дня. Это желудок. У него изжога. Главная причина изжоги – избыток кислоты. Новый рейне охлаждающий вкус быстро превращает кислоту в воду и помогает испариться от изжоги за считанные минуты. Ледяная прохлада дам любым пожар. Новый рейне охлаждающий вкус. Замороз шоу. Пенталгин. Это уникальная комбинация пяти точно подобранных компонентов. Пендалгин способен помочь при самых разных видах боли. Пенталгина. Марка номер один среди энергетиков. Ростовщи миха. Наш дом отражение нашей индивидуальности, создать неповторимую атмосферу уюты и комфорта, поможет мебель Элита. Сочетание красоты и стиля, легкости и практичности. Элита. Гармония в жизни и вдохновения. И так просто купить мою новую коллекцию обуви с новыми суббой, распрочка без переплаты, а снизу магазин без палик. Выбираем, оформляем, но... Стеновой строительный материал Бризолит – уникальный инновационный материал для возведения стен и ограждающих конструкций. Без предложений 20% и индивидуальный подход – главное для победы. Олимпийский дух, но им одним ты с не будешь. Новая мотиварка по это множество программ и потрясающие нужен? У вас есть мотоцикл? Да у меня есть мотоцикл. Чего вы не? Париц-то наш, братан. Догадываешься, коллекция. Видишь, как он Это, Не запах. Чисто. Бегать Встречал существа прекраснее. Вроде, какие -то... Супер цены на спальни в Например, двуспальная кровать всего за 3990 рублей. Хофф, европейский дизайн и уникальные цены. И снова, только за 15 октября. Иска до 60% на дубленки, кожаные курки и мутоновые шубы. Сеть магазинов. Он мы заходим в квартиру. На наших глазах матьяна. Благословляет брата. А, Значит, Галя одумалась и все-таки придет на свадьбу? Объявляется вас мужем. Труп полный, простой мебель, чиста. Да, жениться я пора. Да. там ты все делаешь, что я... Жена. Найдутся. Одни скандалят, одни берутся. А эти только день и ночь смеются. Они смеются. И нам пишет. <плодисменты> вот представляет себе дорога. Машины туда, сюда, туда-сюда. И как иногда у нас происходит авария. Баран, ты куда ехал, барана? Ну ты что, вообще не видел, что я перед твоим носом стою, а? Ну, барана, ну, козёл, ну-ка выходи из башнины! Козел, это что ж Это Ну, козли, это... Это не козел, это коза! Это вы! Это вы меня поцеловали! Ой, ну так вы Не Мне нельзя прикинаться, но жители откуда? Да это я вышел из заноса. Из ну-то? Вы с машины везли! <сосых> ну посмотри, что сделали свои машины, а! Ну посмотрите, а! Ну что, нельзя было вовремя остановиться, а? Когда вы начали тормозить? В седьмом классе! Ага, может, вы меня не заметили, а? Ну, там дождь, грязь. Слушайте, ну куда вы мчались, куда вы мчались? Вы что, не видели, что там знак висит, Что здесь можно ехать только до шестидесяти? Не можно. У а них ещё нет 60. Вы хоть знаете-то знаете, а? Знаете? Знаю. Рак, телеск, козирок, водохлёб. Ну как обидно! Новая машина! Ну только ехал из салона! А и я из салона! Ну ты чё, сделал брови красил, маникюр сделал, а? Бигуди заливал! На бровях! Я вы чё, в грибов объелись, а? Вы что, не видели, что на дороге зебра? А на зебре стоит газель! А еще на земле стоял бычок, а за бычковать Мерин. Ну ты, ты все, ты как смотрел а? Ну ладно, хорошо, я вспомнил. У меня в машине видеорегистратор, камера, а она все сняла. Все, как вы мчались, как вы меня обрезали, все крупным планом. И вашу машину, и вот лично вас... Какой ужас! Конечно, ужас. Я я не накрашенная. Слушай, давайте пересним, сейчас наотраж. Вас <свист> не надо. Не надо. И одного раза достаточно. Вы лучше скажите, а что вы так странно ехали? Вот у вас все, проблема с зажиганием. Вот, зажигание вообще не проблема. Так Алька утра. <свист> <свист> Почему так получилось? Я стою на светофоре, горит красой вы сзади, и вдруг вы даете газ и в меня врезаетесь. Понимаете, я раз здесь более привыкла слушать из Домой-то поедете, а? Он, без руля, а? А мне по прямой. Мне поворачивать не надо. Вот. Ой, вообще выброшу. Ой, не надо, не надо его выброшивать. Вам за соседики его при... приваривают. Он, заодно шин поменяют. Вы спереди вся лысая. Как он спутешествует, вы они лысые. А то все, я -то вообще в не поеду. Там эти дураки работают. А то ты не приехала, у меня тут то стучит в машине. А не после вам надо заехать на яму. У меня сервис выехала и порванула по всем ямоканалам. Спасибо, маленьким. У меня после этого машина чего-то стучало. Так, ладно, с вами ясно. Давайте будем заполнять протокол ЦТП. Так, отметьте автомобиль А и автомобиль Б. Давайте, давайте. Я буду А, а вы Б. Кто Б? Я ну, хорошо, пусть будет я бы Ты не можешь быть бэ. Ну, хорошо, пусть будет а и С. А Б вообще нету. Как нет, Б. Графика Б у нас побезде. А что, замолчите, давайте будем вызывать. Гиппотеза, да так, я позвоню или вы позвоните. Значит, я позвоню. Ну давайте звоните, ему попал. Да ну машинку. Арми лупит привет. Ой. Ну я уже вырастут магазин, о котором ты мне говорила. Опыль, вы заметили за кожи, который ты купила. Такие деревья на корпуске. Вы тут даже мне такие красненькие в банке, а ты давай такие. Вы с... куда звоните? Ну, ты что? Я сказал, нас сообщить об аварии! Ну, ну сообщайте! Алё, верите! Хочу сообщить, давай, и договори! Представляю, какой-то смущник! И сам за двиганом электричеством Поехал мой новенький Владу Калину! И Русик, он тронутый! У него газели на землю скачет. Ну, как вам не стыд же да так говорить, что я тронутый? И вовсе я не тронутый! Ну, просто когда я тронулся... Ну, а сам говорит, что тронутый, а говорит, не нетронутый! Я поехал! Вообще, есть не светофор, я бы от вас так рванул лошадь. У меня в машине 140 лошадей. Блин, ты чё? Я, может, мне отолодчики залезят. Ты что, ты, мастер-пи-и? Я абсолютно нормальный, нормальный. Я 20 лет на колёсах. Ты, ну, а, ну, и видно. Блин, ну ты такой. Так он только правой, как дальнейший. Дев, ну хорошо, умная женщина, ну скажите, какой у вас номер, а? Вот, вот так попробуй, как вам мужчине не стоит, я могу про это. Ну хорошо, я сам. Вот так попробуй. попробуй, я как же кричу. Да номер вашей машины, машины, вот это номерок, а, смотри, 340 дур. Сразу надо было понять, что от машины с таким номером ничего хорошего не сбить. Так, какая у вас фамилия? Вырезалова. Опа! Это помуха. А девять, моя фамилия была Давилова. Я развелась. Да, давай помилую. Давилова, Вирезалова. Не надо вам двойную, не надо. Вы с одной вон ездить не умеете. По ехали! Но если он увидит, что рельсы заняты! я бы надо ехал? Это вам! Вам надо было объехать! Он у вас в машине — навигатор! Вы что его не включили-то? Я не поругалась! Точно 340, дур! А за рулём — 341! Ещё, еще. Сейчас приедут в ГИБДД, и у вас сразу права заберут. Да не заберут у меня права. заберу, заберу. Как а, У меня никогда не было. <неприк> вы что, Вы что сели за руль без прав, да? Ну, девушка, вы и а? За рулем без прав на красный свет врезались. Да вам за это такое будет. А не мне не будет. Будет, будет. Вот это дарка стало. Подождите У меня будет жена, генерал Гиббодедеде. Мать, машину, жди меня. Жена, генерал, мать, вот мать, это мать, мать, мать, мать, студии, где я играю генерала мать, мать, мать, Алло, да? это я. Опять пьешь со своими дружками? Ну, знаешь, мы пьем исключительно за свое здоровье. За мое здоровье? Да, потому что вы пьете столько, что ты уже практически Вот говорят, наша жизнь — это театр. Что касается моей жизни, то вот моя жизнь — это скорее цирк. Три раза встречался со своим счастьем, и три раза с ним разбился. С первого раза ну, а цисточку, знаете, Марго, звали, красавица. С одним глазом. А второй подчелочкой был. Вроде как в засаде. <рис> Не, ну модница была вообще необыкновенная. Помнил, покрасилась в красный цвет. Стоит передо мной. Вся алая. Я, ведь покрасилась. Я говорю, да. А я думал, поспела. Она в себя была влюблена больше, чем я в нее. Все время приговаривала меня нельзя бросить. Меня можно только утерять. Не, ну меня вроде тоже любила. Мне такая-то. Вот знаете, бывало так. Пошлет, а потом сидит, переживает. Дошел, не дошел. А что, развелись, ну, я, знаете, устал от ее этих фокусов. Ну, она, знаете, вот как шампанское. Вот в любой момент могла в голову дать. Помню. Едем на машине. Ну она а за Через какую-то деревню проезжаем. И она глупилась в какую-то хату. А там бабка на печи лежит. Это моя, Марго. А как проехать в Москву? А бабка прямо через кухню. Хренач дальше. И я думаю, ну, все, Не хочу артисточку, хочу домашнюю, скромную. Ну, в общем, в вдовушку, дочь прапорщика. Ну, я ей говорю, ты меня любишь, она... Так точно. Не, вот такая хозяйственная была, все по магазинам бегала. Я ее звал, все купила. Нет, мы на первых порах опять идили была. Заботились друг о друге. Она мне, я по глазам вижу, что ты пил. Я говорю, я по бокам вижу, что ты ела. Мне на работу звонила, но я не знаю, каждые полчаса. Я соскучилась. Я говорю, я тоже соскучился, но я не могу скучать по три раза в день. Все было нормально. Ну, ну, ревнивая была, но это невозможно. Как на презентацию, да, собирался. Ну, я, конечно, извините, ну но одел ногу и трусы. Так она мне, что презентовать собираешься? На сакетку Евгокия Петровна налетела. Да помни, говорит... «Старая пальма! Каким глазом моему мужу подмигнёшь, тот глаз у тебя лишний!» «Ах, ты кричит, жаба, под старевную лягушку работает. Я говорю, ну так жить нельзя, ну, ну давай разведемся, А она, нет, забой взял, тобой и оставишь. Ну что, я исчез, я уже напугала, но... А, а что, у нас на стенке ружье бесит? Она из игучия. У нее правый глаз всегда плещует. <свят> Все, думаю, не хочу домашнюю, не хочу артистычек. Все, умную хочу. Умную дайте мне умную. Нашел. Умная. Приветная, а как и милия. Но да, зато звать рота. Не, ну на самом деле умная. Ты ти мне посвящала, а на груди его могучий моя. Три волоса катались в кучи. <звучит> вот. Не, ну, сумме, приятное дело иметь. Понимаете, а, а, она в папу пошла. Четыре диплома у папы. Ну, он в метро дипломами торговал. <звучит> ну, мне разомнили, суммы дело, приятное <звучит> иметь. Ну, я ей говорю, ласки, хочу, она не вопрос. Запиши меня на четверг. Нет, на самом деле, ума-палата, палата-ума. Соседки семью спасла. Соседка, значит, прибегает, говорит, муж достал, встретил, с байфрендом, обувь не гляжа. Не знаю, что вообще говорить, как это отмазнуться. Она в момент, говорит, скажи, значит, упал в обморок, он меня раздел, стал делать искусственное дыхание, потел и тоже разделся. Однажды я ее спросил, я говорю, вот скажи, сколько честно, а я... Умной. Она на меня так внимательно посмотрела и говорит, «А ты не обидишься?» <свят> Ну, я с Тюру обиделся, а она все равно ушла, знаете, так красиво тоже, <свят> с стихами. «А зря доверилась я твоему обману. не для тебя свету, ни под тобой завяну». <свят> Вот вдруг меня как-то недавно осенил. Ну, зря же разводился, а? Ну, зря. Ну что, одна жена была умная, другая была ревнивая. У третьей праздник самый главный был этот. День строителя. Все время из себя строила. Ну, и чего? Ну, все равно идеальный уже не нашел. Может, таких идеальностей и не бывает. Он, говорят... Такая есть. Семья, ячейки, ловки. Ну, в за ячейки, свои проблемы. Все-таки муж без жены, это как дерево без дятла. <плес> И, ну на самом деле, вот надо ценить то, что есть. Я вот по себе скажу, лучше, знаешь, в руках этот целлюлит, чем силикон по телевизору. Ну, на самом деле, жена, это, ну, конечно, с любой женой сложно, но жена, как трудный ребенок, ну, и работай с ней, как с ребенком, будет. ума там ей, да, воспитывай, ну, ну, с детьми же не разводятся. Ко временем еще больше влюбишься, будешь надеть ней дрожать, лететь со всех ног домой, и будет тебе море-океан семейного счастья. И самый музыкальный. Спасибо, помощникам, она не страшна. Жир на вытяжке. Раз, два, шик. И чистота. Сырит, Балька, и для тебя никак не Время, проведенное с вашими близкими. Что может быть вашим? Ребят, а правда я чистил в 10 лет назад? Да, потому что я за ними ухаживаю. И за собой тоже. Я Только у триколового ТВ есть детским забавам. Врачом для детей от симптомов гриппа и простуды для детей жадного возраста. Даже светлую голову могут затуманить простуды и грип. Примите Колдрекс Макс Грип. Он начинает действовать быстро, помогая избавиться от симптомов простуды и гриппа, а также от тумана в голове. Снова ясный ум. Колдракс Макс грипп Перегибри простуду, верни ясность тюма. Артрофон. Капсулы и крен Акроцин. Здоровые суставы. Но... Мы знаем, что даже незначительное воспаление десен может быть началом серьезного заболевания. Поэтому мы разработали стоматологический гель Холесан. Активные компоненты быстро снимают воспаление и нейтрализуют болезнь от морной бактерии. Холесан. возвращает десну на здоровье. Майонез Мистер Вико в удобной баночке. Майонез Мистер Вико в баночке свежее и вкуснее. Майонез Мистер Вико. Выбирай лучшее. комплекса витаминов и минералов супрадин помогает пробуждать внутри вас вашу естественную энергию день за днем. Милый вечер, в И когда у других день уже закончен, ваш день активно продолжается. Супрадин ⁇ энергия вашей жизни. Выходят нам на сцену музыканты, что обладают большим талантом. Они и музыки в музыке гиганты. Мы немедленно представим вам Субтитры создавал В этот раз в борьбу вступила цыганская семья. Лиманские и сыдрами покорили зрителей с первой песни. Выступать после цыган было, конечно, трудно, но семье родинок из Санкт-Петербурга тоже было чем удивить. и, конечно, голосами. Чтобы добиться такого результата, каждая семья репетировала днями напролет. Но работали участники не только над вокалом. на голос Перед выступлением у каждого были свои страхи. Когда входишь на сцену, и вспоминаешь слова, слова, слова, а не снова что-то длинного второй песни. А кому удалось победить свои страхи, узнаем прямо сейчас. В нашей программе все решают телезрители. Они выбирают самую поющую семью страны. И пора узнать, сколько из участников они отдали больше всего голосов. Мне кажется, это самый волнительный момент. Я думаю, настал тот самый момент, когда пора объявить количество голосов помечка. А, да. да. Итак, 1789 голосов отдали телезрители за семью Родины из Санкт-Петербурга. 5278 голосов набрала семья лиманских из города Цызры. 7878 голосов отдали телезрители за семью рассказывать. завтрашних газет. Я уже вижу, как везде на таблоидах написано «Валерия победила цыган». Как такое возможно? Как вам это удовлетворено? Еще такой вариант возможен. Знаете, я могу сказать, что если бы в нашей конкурсной программе были бы цыганские песни... Ага.